Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаем с вами играть в приятнейшую игру. Культ взяла. Ну, в принципе, решил вас, на самом деле, немножко избавить от таких, как бы, скучных вещей. Немножко я тут пособирал дерево, камень. И решил немножко с этим делом повременить. Сейчас нам нужно провести в храме ритуал. Один уровень прошел, но, к сожалению, тут нужно записывать все-таки все. Я просто думал, не будет ничего интересного, но мне дали еще одну способность. И теперь я могу читать мысли... Своих подопечных, то есть своих рабов Я по-другому их назвать не могу То есть, моя паства Давайте проведем ритуал На котором мы накопили, естественно, кости и дерево Вы можете разжечь огонь, у которого все поселение будет танцевать до поздней ночи Поехали Вот она, моя паства Я ничего сделать в этот момент не могу мы просто танцевали до поздней ночи и все. Преодоление порога. И теперь мы, естественно, проведем заповедь, чтобы получить больше благословений Во время всего 8. Маловато. Но у них поднялось настроение. Так, корона. Улучшайте корону. Ага. Голод ожидания. Погибнув в походе вы можете один раз пожертвовать своим после а, последователем, чтобы возродиться. Вы можете съесть... Раз в день и получить сердечко синенькое. Вездесущность, сосредоточившись в походе, вы можете мгновенно вернуться в поселение. Вы получаете больное сердце в начале каждого хода. То есть, в принципе, это все прокачивается. Хорошо. Заповедь я могу только одну читать, да? Хорошо. Обучение последователей это хорошо, но твои возможности этим не ограничиваются Дари подарки, выполняй просьбы, раздавай благословения, и доверие к тебе будет расти Когда доверие последователя достигнет высшей точки, он даст тебе все, что у него есть Смотри, как это делается Эй ты, вернись-ка на минуту Он ему подарил подарок Последователи получают новый уровень, когда проникается к вам достаточным доверием. После этого они выражают вам свою преданность и дают осколки скрижали. С каждым новым уровнем Последователи выражают больше преданности на проповедях и у алтаря. Чтобы повысить доверие Последователей, Благословляйте их раз в день, выбирая соответствующее действие. Чтобы, вы... Чтобы повышать доверие, читайте проповеди, дарите до... подарки и выполняйте просьбы своих Последователей. Более верные последователи делают тебя сильнее. Мне еще много нужно тебе рассказать, но я уже стар и быстро устаю. Приходи к моей хижине, я покажу какая сила таится в валой короне. Ух ты, это чё, мини-карта? Одинокая хижина. Л3. А, Посетить дом крысау. Так, хорошо. Так, допустим. На самом деле, мне, есть смы мне нет смысла прокачивать рабочего. Ну-ка, подождите. А -а -а, прочитать мысли, допустим. Так, ну вот так вот я могу читать мысли. Что я еще могу? Подожди, я хочу беленького прокачать. Поговорить. Во! Благословение. Удостоить благословения и укрепить доверие. Ну, давай. Благословляю тебя. Хорошо. Допустим, теперь давай А я могу кого? Всех разных, да? Я могу всех благословлять Сколько у меня в день-то в, в, в Это самое Так, черненький, иди сюда Плюс 5 доверие. А, то есть мне надо так ходить каждого, да, благословлять Но пока только ктуня-то будет Так, я тебя сегодня благословлял? Да, этот последователь уже благословлял Зелененький. Благословляю тебя, мой друг. Ну, пока что, друг. Ладно, это пока все друзья. У меня 6 человек, да? И на самом деле больше не надо. Мне тут дерево рубить неким. А, бля, да все, в принципе, неким делать. Так, что у меня по еде? Они голодные. Они голодные. А еды мне, наверное, не с чего готовить. Вера минус 5. Ну, ладно, давайте разок готовить. Поехали. Отлично. Пусть поедят, пусть и чуть вера опустится. Так, а если я жму 3 А, ну это, кстати, вот это тут а, какая-то кнопка. вот эта кнопка время ускоряет. Прикиньте. Это, я даже не сказал, какая кнопка. Просто кнопка не ускоряет время. Y в моем случае, если что. Так, одинокая хижина. Собрать тут нечего, да? Опа. Вашим пацанам теле открыт еще один Мышь. Это будет Дэнчик, отвечаю. Мышь. Ну, а кто еще? Так. Хочу тебя поблагодарить, когда мои обязанности пришли к тебе, я понял, что больше всего в жизни мне не хватало покоя. Теперь я смогу отдохнуть. Я рассказал все, что тебе следует знать. Остаток своих дней я собираюсь провести за игрой в кости. Я уже пригласил друзей, с которыми можно сыграть. Они любят побуянить, но теперь ничто не мешает мне общаться с кем хочется. Получить 15 веры Это как подарок или она потом накопится еще раз И к нему заходить будет смысла еще больше Опа Опа Никто ничего не видел Ну как бы ты, ты закрой глаза Надо было закрыть Надо сразу сказать Короче, отмотай на 10 секунд назад Закрой глаза и можно опять посмотреть Так Добро пожаловать в мое скромное жилище Постарайся не повторять моих ошибок Иначе тебя тоже ждет изгнание Может сыграем в кости? Правила очень простые Подойди к скалу и я расскажу Дари сначала подарок Ваша щедрость безгранична Дар помогающий укрепить доверие последователя Хорошо Так, ну давай пойдем Сложность легкая Принять Игра в, ко в кости. Азартная игра со ставками. Правила игры. Подбирайте кости. Если в столбце попадаются одинаковые кости, их сумма умножается на количество. Если вы ставите напротив кости соперника, такую же его кость пропадает. Ага. Хорошо, ну давайте попробуем. Почему бы и нет. Начинает крыса. Двоечка двоечка, а давайте так же его кость пропа пропала, ага ну в принципе легко а, то есть теперь его кость не пропадет так, пятерку мы спрячем допустим, да, и тогда он не сможет ее разрушить четверка а я вот ставлю, пропадает? а, нет, пропадает смотрите, как все продумано допустим двойка, сюда же единичка, о, они умножились я понял, как это работает Хорошо Шестерка Что у меня там? Шестерка Уничтожаем Мы будем побеждать не тем, что мы будем их комбинировать Мы будем побеждать, уничтожая его, кость. Троечку сюда Если упадет еще одна троечка, то победа Так Что у нас там? Двойка Двойка сюда, ладно Я хотел сюда шестерку поставить, если честно 22, Так он выигрывает, прикиньте. Так, а я уничтожу две... А, только О, две! О-о-о-о Так, а насколько долго игра будет длиться? Подождите, сколько ходов? Пока кто-то не заполнит поле. Ну ладно, давайте пятерок сюда поставим. Единица. Двойка. Сюда. Единичка. У меня последний кубик. Я победил. Побеждает ягненок 35-20. Ну да, когда поле закончится, тот и выиграл. Я понял. Хорошо. И что мы выигрываем? Азартная игра. Клюс тем, кто в небытии у тебя талант. Вот, держи награду. Так, что там? Карта Таро. Вы получаете целое сердце. Отлично, была половинка, теперь можно целое получить. А давайте еще разок сыграем. Я, если суть игры тебе типа пойдет, может, сыграем на деньги. А давай. 10 монет. Я готов. Без ставки. Блять, да какой без ставки? Ну не, ну без ставки неинтересно. Вы хотите завершить игру в кости, когда вы играете, время стоит на месте, поэтому последовательно можно не беспокоиться. Вернуться. Да не, ладно, принять. Дайте, а сколько у меня денег? Одна монета. Че, я вернусь к тебе, блядь? Тут можно зарабатывать. Деньги это реально очень большая проблема в этой игре, честно. Прям самая большая, поэтому проще будет на бабке с ней сыграть. Просто все за это сложности. Че, погнали? А, сейчас ночь, сейчас ночь. А, Что-нибудь произошло? А я пасква сильно не прокачалась. Ну ладно. Пойдем, ну Так, погнали. Я вот чаще один разок решил сходить. Но, блин, ну там немножко чуть-чуть сюжета было О том, что они такие, о, ты все-таки жив, там, бла-бла-бла Опять меня понял. Готовься к последнему бою Я буду ждать тебя в своем храме Приди и узри истинную силу Вон он его храм Хорошо Сейчас будет финал босс Так, сейчас будет битва Ага Стилет предателя Да подожди легкий нож, которым можно молниеносно нанести множество мелких порезов. Ну да, он быстрый, но бесполезный. <с> ну просто лучше уж выбирать, если лучше выбирать оружие, то лучше уж на урон. Божественный взрыв. Отлично. Ну, давайте попробуем. Ну, в принципе... Блин, она очень далеко от... откидывает врагов. Так, а что там за взрыв? О, вокруг меня. Так, кости собираем, нам еще это самое Самое плохое, что день-то идет Чем дольше я все делаю, тем дольше это самое Чем дальше день проходит Я могу не успеть это самое Так, тут какой-то новый противник Фаерболы пускает А, это стреляя, лучник А, и призывает новых врагов Я понял Тихо, тихо, тихо, раскидался ты. Еще будут? Да, будут сейчас еще, пацаны Я готов. А, понятно. Он меня опять поднял. Сука. Ты надоел мне, крошка ягненок. Может, ты пытаешься проявить себя? Может, хочешь восстановить некую справедливость, выполняя его приказы? Напрасно. Напрасно ты веришь тому, кто в цепи. Впрочем, время разговоров прошло. Тебе уже не заслужить прощения. Па-прощения. По Твой поход закончится трагично. Помни мои слова. Да, трагично. Блять, лучник попал по мне, прикиньте. Тихо, тихо, тихо, тихо, ассасин. А, тут еще это летающая муха. Ну ладно, жизни в принципе пока достаточно. Главное, на боссе не брать. Опа. Так, быстро. Оп, уклоняемся. Атака. Потом главное это самое, кости не забыть уничтожить. Все ради... Тихо, тихо, тихо, тихо. Да ладно, а чё вас так много-то? У вас что-то это самое. На одну локацию прям все локации были попроще, а тут прям вообще жизнь какая-то происходит. Так, а мне направо. пойдём направо. Вдруг там эта карта Таро. Ты мне, ты мне так нравится голос. Ты... О, о, о белка. Я его даже так убью, потрачу. Все ради еды. Так, прокатер расходит на 25% меньше или вы нахуй больше урона оружием? Нет, это больше нравится. Блин, мне так нравится, Уголос. в трейлере вообще прям приказ, он всегда говорит, и мне прям так понравился трейлер из-за этого смотреть. На самом деле, я прям даже очень удивился, когда я его увидел в первый раз. ай -яй. ах ты сука! Самое печальное, у меня нет никаких, типа, заряженных ударов, да что с какой-то? Долго они мне еще лупить-то будут? И, главное, потом... Я потом, наверное, знаете, как поступлю. Раз уж время за игрой на месте стоит, то я это самое. Денег-то себе заработаю, потому что деньги здесь, ну, как бы, реально нужны. А я никуда, в принципе, сильно не спешу. Ай-яй-яй, задел. Да что ж такое-то? Да, блядь. Мы погибли за веру. Это еще не конец. Я потерял половину, представляете? А, не, почему половина? Ну, в принципе, не так много. Но я все равно хотел умереть, в любом случае попробую посмотреть, что будет. Прям какая же? Атрин страх, ибо ты мой избранный пророк, и смерть не способна тебя остановить. Я буду хранить твою жизнь, пока ты не исполнишь свое предназначение. Возьми все, что собрано тобой, ищи и вдохновляй тех, кто уверовал. Так ты обретешь силу. Иди вперед безопасно. всякий раз, когда тебя повергнут ниц, ты восстанешь вновь с новыми силами. Неплохо, сказано неплохо на самом деле а, Пойдем, Веру сделаем быстренько Мне ну я хотел... О, красав, Да сейчас, сейчас давай поговорим Давай поговорим В нашем поселении очень уныл Давайте сделаем его таким же прекрасным, как ваш облик И поставим какое-нибудь украшение Постраивайте украшение три штуки, хорошо Эх, разочаровал пацанов бедных Разочаровал да пода, да пода, да, да, да, да, да, да, да, да Я еду, собираю вас кормить, надо все. Одному месту, опа, Посадить семена камелии. Конечно, давайте попробуем, почему нет. Так, а что у нас с чистотой, с чистотой порядок Хорошо. Надо ферму построить, чтобы кто-то уже это дело сажал. Потому что это самое, это самому делать не очень охота. У меня как раз один свободный человек, из который ни хера не делает. Так, ладно, погнали молитву. Проповедь. я пропустить можно как-нибудь быстро. Отлично. Так. Исходный уровень оружия. получается, в начале каждого похода повышается. Берем. Сила, правильно Все, отлично, теперь я поспокойнее могу Ух ты, 4 И у всех чуть повысилось, отлично Так, стой, а, с ними здесь разговаривать нельзя, я понял Так, собираемся Значит, деньги нужны в большом-большом количестве а, Это есть Каминомолом, домик миссионера Пустые украшения. Хижина. хижина кстати, построил, вы видели? Чаша для подношения тюрьма Тюрьму еще хочу сделать, чтобы наказывать неверных. Угол отпугивает птиц. Мне вообще не это надо так-то. А ферма-то у меня есть, но я ее не могу, по-моему, построить, да? Да, фермерские наборы не могу построить. Ну тогда пока что каменоломня, которую я потом построил, у меня будут пацаны работать вовсю. И камень добывать, и дерево добывать. А следующий домик миссионера. Так, все, хорошо. Хорошо. А сначала вот этих пацанов мы благословляем Естественно да, Чуть не хватило Блин, это все так долго Ну, это самые мои признанные буйня Новый уровень? Новый уровень Плюс О, о, скрижали, отлично надо, будет, надо еще кому-то подарок дать, кстати Вот ему Не, беленькому Да, беленькому дадим подарок Ну-ка, сделай подарок Большой подарок Подарить, чтобы укрепить верх. Ну-ка Держи, брата Ух ты, золотая статуэтка моя А я сделал плохо Я плохо поступил Ладно, да не ты Ты мне не нужен у тебя с верой черненький я тебе могу я тебе уже да не знаете кому мы сейчас сделаем подарок вот тебе подарок ну-ка держи мало дал мало надеялся на больше ладно давай братишка благословляю тебя мой друг так у кого еще у тебя еще можно благословить получается да Подарков-то у меня больше не осталось Опять чуть-чуть не хватило Ну тебя я уже благословлял сегодня А зеленого я благословил А, зеленого я благословил Беленького благословил, черненького благословил Тебя только не благословил Блин, ну их всех имеет смысл благословить. Прикиньте, это столько тратит времени Но это надо делать Да. Еще, кстати, у меня задание на время Так, корона Привозгласить новую молитву. О, внушайте им почтение к хлебу насущному. Проповедуйте ценность земных благ. Объясните им, что значит истинное послушание. Благословение их на преуспевание и в труде, и в любви. Убедите их в том, что смерть это еще не конец. О, да, да, да, смерть это еще не конец. А, заповедь жертвы, доступ к способности. Все последователи получают... Особенность вера в жертву, вера увеличивается на 20 единиц, когда один из последователей приносит жертву, все последователи получают особенность вера в загробную жизнь, вера уменьшается на 5 единиц вместо 20, когда умирает один из последователей, 5-20 вера в жертвы. блин, конечно вера в жертву, провозгласить новую заповедь. Но это пока только тест. Все. Вы проглотили запись о наделении своих после новой особенностью. Ваши будущие последователи тоже получат эту особенность. Она будет определять, как события влияют на их веру. Заповеди. Так, вера в жертвы. Ага. Хорошо. У нас уже есть первая заповедь. Нам нужно украшение поставить, а это очень просто. Пища, ладно, камнее мало ладно, украшение. Сколько, три штуки? Раз, два, три. Нет, надо было здесь поставить, ну ладно. Айроботеги сразу заработали здесь. Блять, их кормить надо, кормить нечего. Я же все проиграл. Да, блядь, брось ты его. А ты не можешь строить, блядь? Ой, сука, взял их, понаотвлекал, а они теперь строить не хотят. Я аж прям расстроился, как я их отвлек, бедных всех. О, там, кстати, на уровень. Ладно, ты достроишь, да? Я не хочу с тобой говорить, можно строить. Блять, ладно, строй сам. Да какой разговор, ну ты шоп, блять. Сука, он там с кем-то разговаривал? Отлично, еще одна скрижа, А еще можно паучков, кстати, ловить, чтобы еду готовить. Везде тут. Опа, паучка, вижу. Так, ладно. а Вот это летающая вера, а это паучки. В принципе, из всего этого это все можно собирать. Вот. И вот это тоже можно собирать, естественно. А да, как бы без этого никак. Оказалось, что там паучок бегает. А вот это вот надо обязательно убирать, потому что если это не убрать, то, то пока я буду бегать в странстве. Они заболеют все на свете И потом у меня будет Пиздец, как это еще сказать По-другому никак Так, задание выполнено А вы оказали мне большую честь Благодарю вас от всего сердца Но Еще один ужин. Скоро я еще одну скрижаль покинься, как быстро, да? Опа, еще одну скрижаль Где-то паучок бегает. А, вижу, вижу маленького. Поймал его. Так, что я могу приготовить? Так, так. А, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Вот так. Да-да-да, вот так готовим. Так, отлично. Потом собираем вот это. Откровение? Уже? Нифига себе, как быстро Открываю, в принципе, от того, что мне нужно Отлично, Рук призыва демонов. Так, место, где можно вселить дух демона в одного из последователей, чтобы взять его с собой в поход Но ну, это когда много последователей, если вдруг Место, где последователи могут превращать материалы в... О, вот это тоже очень надо И чаша подношения Чаша, где оставлять подношения, тюрьма Блин, я все буду прокачивать потихонечку Отлично, скоро сейчас будет уже новый день, и я пока займусь скрижалью корона А, перерыв, А, значит так быстро нельзя Хорошо, тогда пойдем в поход Потом уже там молитва, фиг Они ночью стали пожрать Молодцы Играя тут пацанов это самое, надрочил ну ладно, кушайте, мне надо в поход. А то ребятам своим ничего не покажу. Тут я за ребятами-то слежу, а своим-то я что покажу? что я вам покажу. Да ничего. А надо все показать. Надо этот уровень обязательно пройти с боссом. О, топор. Все, изи. Изи. Так, ага, зажать прицелиться при выпуске снаряд растекается черным. Хорошо, сейчас сразу протестим. Так. А -а -а. Ну, топор медленный, но зато убойный. Так, ну-ка. Ага. Я понял, он еще и отравляет всех, всех, кто туда попадает. Ага, но когда они оттуда выходят, то все. Понял, принял. Запомнил. А птичку хотел убить, ну ладно. Ах ты ж, блядь. Да, ах, ты ж животное. Ну тут враги стали как бы посерьезнее. О, сердечко. Ох, я тебя не увидел, прикинь. Малой, я тебя не увидел. Отлично. Сердечко еще. А что мне раньше так много сердечек не давали? Тут прям что-то раскидались аж. Сердечки, сердечки, отовсюду. Я как бы всегда траву все рубил, а толку-то не было никакого. Опа, это что такое? Пожертвовать здоровье? Вот это прямо Айзек отвечаю. Жертвенник какой-то. Не, пока это самое. Обойдетесь вы тут это самое. Я не знаю, как я далеко пройду, а вы мне тут это самое. Про жертвенник что-то говорите. Я лучше бы карту торобы взял сейчас. А ну-ка, нахер от... отошли от меня. Так, куда, куда вы? Ага. Мое. А то они, кстати, начинают пропадать. А мне это начинает бесить. Ну, красненькие эти штуки пропадают меня это реально немножко раздражает я понимаю сегодня на локацию нет надо их обязательно брать что наша жизнь если не игра случая так все враги получают 2 единицы урона когда у вас остается а проклятие расходуется на 25 процентов меньше считай, тут. судьба сказала свое слово кто к ней прислушивается за мне почему-то нравится как он озвучен в целом вот уже его на озвучил? Отлично, карточка. Поехали, еще одна карта, хорошая. Ага, плюс жизнь. Спасибо большое. Еда. Я не знаю, что это такое. Здесь ни разу не был. Опа, тут много денег обещают. А тут магазин обещают. А, вот тут тоже магазин. Магазин рабов? Да ладно. Это магазин животных каких-то. Стоп, а как сюда попасть? А, сюда, так. Блин, мне нужна еда. К сожалению, мне реально нужна еда. Мы возьмем к еду, а потом в магазин заскочим. Дерево мне не нужно. Мне нужна еда. Реально нужна еда в больших количествах. И че, и только ягоды? И все? Бля, если это так, это не интересно нихера. Надо было тогда на бабки повестись. Деньги-то мне реально важнее. Я че, как бы реально это самое. Заметьте, знаете, что я сейчас понял? У меня топор четвертого уровня, блядь. Пакин мощный, блядь. А, тут еще камели. Я что-то их сначала не увидел. Еще из плюсов таких больших мне нравится разрушаемость объекта. Ну тогда, блин, а? А я назад уже не могу, да, никак Блин, обидно. Ну ладно, тогда сюда, мне интересно, за магазин. Я там еще ни разу не был. О! Спиздить. Отлично. Так. Она, кстати, восстанавливается, чинится. Эх, ее нельзя полностью разрушить. Сделать подношение 20 монет. По-моему, ей не нравится. Смотрите, я сейчас еще разрублю. рублю. Да, деньги-то. Бля, мне кажется, она меня отключилась. Я так боюсь ломать, если честно. Да не, ладно, я вроде похуй. Хорошо, похуй. Ладно, ладно, сейчас сделаю тебе подношение, давай. И звание зверя желает монет. Ну, 20 монет фиг с тобой. Я сейчас, наверное, заработал больше. Отданные монеты были украдены, и звание впало в ярость. Ах ты сука. Сколько у меня монет осталось? 22. Ах ты тварь. Да и хер с тобой. Да, блядь, пол отнял Это все потому, что я долго атакую Ну ладно, у меня не было карта Тарона, а ускорение Просто можно получить карту Тарона, ускорение атаки Блин, я еще правильно не поворачиваюсь, неправильно поворачиваюсь Ну жизни сыпет прям, блин, прям вообще жесть сколько сыпет жизни сколько у меня урон? Как посмотреть, сколько у меня сейчас урона? 2.8, скорость 0,5. 2,8, ну это жирно. О! Так, ну взрыв меня не очень интересует. Блин, мало урон. А вот эта вот штука меня интересует. Блин, боже... Кстати, на самом деле, божественный взрыв в принципе, более интересная штука, потому что она отталкивает противников. А вот эта она призывает кучу щупалец в сторону, куда ты направил. Давайте взрыв я возьму. Огонь в моем горне всплыхнул с первым рассветом и погаснет лишь с последним закатом. Мое оружие выковано в неугасимом пламени и заточено на окравленном камне. Одно... Блин, у тебя есть пасты у меня оружие, каждый находит бы утешение в чем-то своем. Так, рыбак. Птичку не смог порубить, прикиньте. Эй, ты че на мою рыбу влазеешь? Здесь на двоих не хватит. Да и вообще лучше рыба там, где начинается тропа паломников. Не знаешь где это? Давай покажу. О, я новую локацию открыл, прикиньте. Рыбку ловить, наверное, буду для своей пасты. Тропа паломников. Вот так. А теперь иди сюда. А, иди отсюда. А, а мне рыбу не дадут собрать? Ну ладно, ладно. Это уже потом. Так. А, и уклоняемся сразу. Это чтобы... Он потом меня не это самое, не и на, на 1,5 мало. И пятый уровень? А, ну у меня и так пятый уровень. А что, тогда мне бессмысленно менять что-то? В чем смысл? Это, конечно, круто, но лучше бы денег дали, честно. У меня сколько всего монет? 25 монет. Блин, я бы показал, но... Не, нет смысла, не вижу смысла. А, вот и денежки подкатили. Так, карта. Был судьбы Вы получаете вдвое больше здоровья при лечении. Бля, что-то поздно уже три карты таро погнали в магазинчик посмотрим что у нас тут. А? слабые жалкие создания но такие вкусные скидка 70 процентов что у меня есть в лесах столько всего вкусного этого я пожалуй оставлю себе я проголодался бля 15 золотых сколько у меня там 15 останется 10 я отыграю надеюсь лан лан куплю тебя Хотя я теперь понимаю, как это выглядит. А -а -а. Будешь в моей пастле работать. Последователи ожидает обучения. Сломал его домик. Блин, их тут столько бедненьких. О, деньги. Деньги я люблю. О, деньги, деньги я люблю. Я почти я сэкономил. Я за 15 купил и 9 вернул. Ну, погнали. Я хотя бы человека себе купил, то хорошо. то я сейчас с этим буду сражаться. Фиг знает, что меня ждет. Может, я все в бабке профукаю, реально. Но это будет прям очень обидно, если честно. Если я сейчас проиграю. У меня жизни, в принципе, много. Так, блин. Отлично. Блин, у нее урона много, но не хватает для полного убийства. Да стой! Стой, белка! Отлично. Так. Отлично, ну, хоть ладно, денег дают, и то хорошо, спасибо. А, направо только есть проход. Интересно, тут секретки есть? Мне очень вот реально интересно. Так. Так. Ну я так лучше. Ух, ты тут заныкались, нифига себе, в траве заныкались. Тихо, ему близко нельзя подходить. Он от отравляющий эффект оставляет. Да что ж такое опять не туда, не в ту сторону пошел. Тут есть кто-нибудь? Нету никого, ладно. И здесь никого. Ну давай уже это самое. Ага. Вот, видите, от... отравляющий эффект. Он мне вообще никак не нравится. Ну, а вдруг я наступлю все-таки? Отлично. Ой, ой-ой-ой. На ловушку-то я. Ай-яй-яй. ай, -ай, -ай. ай, -ай. Так, куда он там? Ага. Ага. Ага, отличные ловушки отключились. все, отключилось. Блин, мне бы перед боссом главное не потратить всю свою красненькую штучку. Она же исчезает после использования. Так, тут летающие эти самые. Ага, минус птички, отлично. Минус дровяк один. Минус дровяк два. Минус птичка. Минус птичка. Да я прям, прям имба. Так, ну трава мне в принципе не нужна. Опа, опа, так, топор, топор, конечно, отравляющий топор, ух, красавчик, этого мне прямо не хватало, печать сломана, это первый босс, чтобы вы понимали, первый, я не знаю, сколько будет, в общем, но первый босс Наверное, блин, ну последующие локации тоже чистить опасно Почему? Потому что там будет сюжет Вон она его пасла Пацаны, я вас пришел всех разогнать Я устал предстерегать тебя, крошка егененок Пора покончить с этим глупым маскарадом А у него ничего такое пасла, они прям ему моют Жертвоприношение Они все себя приняли в жертву, чтобы усилить его ни хрена себе. Леший. Так, ну куда я тебя дерну разок? Ч-ч-ч происходит. А, ну ты этих маленьких спавнишь. Хорошо. Так, ну, ты пока, в принципе, не такой-то опасный. Как я подумал изначально. А ты что не отравляешься-то? Этот умрет. Нет, умрт, походу. Он умрет. Ага, вот это уже опасненько Тихо, тихо, тихо, не попасться бы на его ловушку Че, че, че? Куда? Куда? А, ага, наверх, хорошо Ну-ка Его тоже отталкивает Вообще красота Тихо, тихо, пацаня Просто слишком много становится, к сожалению Ух ты, ух ты А я могу вот так, да, уклониться? Тихо, тихо А, знак этот перевернутого креста так, а и что будет сейчас? А, он просто ушел под землю. Хорошо. Ай. Так. Успел. Успел разочек подарить его. Так, так. А, это он просто прыгнул. Хорошо. Блин, но двигается он очень быстро, если честно. Ага, ага, ага. Ай, все-таки получил урон. Ладно. Слишком... Ну, сбоку не очень удобно уклоняться. В принципе. А, это он вот так еще сейчас светсинов попризывает. А, ага. Ага. Во-во-во-во! Неожиданно. Но еще он может своих же ранить. А вот это очень хорошо. Так, что-что-что происходит? А, понятно, ничего интересного. Болел. А, нет, кстати, он что-то своего сейчас не поранил. их -тих -тих -тих. так Так-так-так-так-так. Отходим-отходим-отходим-отходим. И опа! Собирай красненький, погоди. Ага, ага, ага, Опа. Ну, заделал я там уже тебя добью. Не вижу зла, получен достижение. А, так вот, сердце еретика. Вы получили бьющееся сердце еретика. Вы можете скормить это сердце Алой Короне получить новую способность. Для этого проведите таинство в храме. Минус одни цепи. Тихо журчащий фонтан. Отлично. О, дешево стоит. Мы его построим. Так, что там еще доказательство того, что Леша уже не восстанет? Чаша. Ее тоже, походу, мы построим, да? Цветы, а. Золотые блоки и три камень. Хорошо. Тоже красиво смотрится. Не могу не собрать кости. Вдруг с них что-то потом можно будет сделать хорошенько, в принципе. А, поехали. Еретики побеждены. Земля очищена от безбожников. О, плюс! Нам даже накинули сверху. За прохождение босса, что ли? Неплохо, аж попить захотелось. Лешой обладал над тобой не большей властью, чем песчинка над приливом. А, все что ли? Все, что ты хотел мне сказать, поэтому призвал меня? Что есть пастырь без стада? А, это все, что он скажет? А, они меня почитать пришли. Отлично. Последователи вдохновлены вашей победой над епископом. Ой, тут уже все по фулам. Собираем, конечно. Но отлично, на самом деле, такое своего рода завершение серии. Я, наверное, пойду сейчас деньги выигрывать и постройки строить. Ну, такие самые скучные дела. Делами такими скучными заниматься там. Кормить народ. А, мы сейчас, кстати, еще это самое проведем. Открыть способность. Мы откроем способность. А, пока поесть, пока поесть. Так, да, пацанов покормить. Так, что с тобой? Держи доверие. А -а, молодец, молодец. Красавчик, еще одну дал. Так, кому там еще? Тебе? Держи доверие. Ой, да, да. От... Пацанят там вообще лекут Так, ну все, в принципе, у них все, у всех все. Поехали Так, и, знать сначала а, Проповедь Естественно, как же без нее-то Вы все умрете, а смерть это хорошо О, я же говорю Так угу. Вы можете получить оружие, которое Передает вам жизненную силу врага. Ах ты. Ух ты! Да ладно, без этой это я не смогу, типа. А, даже так. Это мне нужно было думать. А. Ну ладно, сначала жизнь, естественно. А мы же потом посмотрим, что делать. Угу. Фига, сколько веры накидали? Нормально. На самом деле, надо было еще одного обучить. Чаще, чаще, пацаны. Я не подумал. Меня еще один ожидает обучения. Пощады. Так, выбор облика. Ты у нас будешь рабочий. Поэтому будешь мышей. Мыша. И теперь будешь Димыш. Димыш. Без мягкого... Не, без мягкого знака Да ладно, мягкий. Фиг с мягким, Так уж и быть. А Ну я все, я выбрал название Так, что у нас тут по бафам? Вы теряете 10 сферы, когда кто-то заболевает Вы Последователь получает уровень на 15% быстрее Отлично А, теперь он в нашей пастве Так Ну, добывай дерево Не можешь добывать дерево, сиди, кайфуй Так, все, идем обратно одному места для сна не хватает Корона так, для начала, голод. Вы можете есть... Ага, это понятно. Сосредоточившись по походе, вы можете мгновенно вернуться в поселение. Вы получаете больное сердце в начале каждого похода. Я, кстати, не знаю, что делает больное сердце, если честно. Погибну в походе. А, ну тут, кстати, смотрите, за четырех грешников, поэтому тут надо это самое выбирать просто по пути. Хм. Внутренняя тьма. Вы получаете больное сердце в начале каждого похода либо поесть что-то там и получить синее сердце погибнув походе вы можете один раз пожертвовать своим последователям, чтобы возродиться пожертвовать последователям конечно круто кстати скоро будет цена походу вырастет ну давайте я возьму себе вездесущность почему потому что а мне важнее чтобы я всегда мог вернуться назад Ух ты, корона ты подросла. Вы открыли новую способность короны. этой в походе, вы можете мгновенно вернуться в поселение. Так, теперь еще читаем литвочку. Так, что мы выбрали? Смерть мы уже выбирали. Теперь давайте попробуем... А, давайте выберем вот это. Объясните им, что значит истинное послушание. Забор заповедей, убийство, вы получаете доступ к действию убить. Убийство решает многие проблемы, но другие последователи могут возмутиться, если не подождать, пока они не заснут. Вы можете провести в храме ритуал, чтобы перевести дух своего последователя на другой уровень бытия и повысить доверие остальных. Вознесение мне нравится, это прям то, что надо. Убийство не очень звучит, а вот провести ритуал звучит куда лучше. Ну правда, людям же понравится ритуал. Заповеди. Отлично. А, новая заповедь открылась. Вознесение. То есть можно только только что-то одно выбирать. Ритуал. Погнали костер. А, перерыв. А, один человек и 75 костей. Зато доверие повысится. Не-не-не, все по цене -то. Так, что еще хотел? Построить домик. Да? Подожди. А, получить откровение уже! Блять, да что ж так, так быстро? Так, чаша для подношения, конечно же Мне просто вот это вот слева нужно, да Вот эта вот штука, молельня Знаете, время ночь, а пацаны молятся А, просто сломался домик И все? А так все, все хватает? Ой, красота-то какая Так, Вера, хорошо, украшение. Не-не-не-не-не я все-таки построю вот эту штуку Да, она будет Вот здесь, отлично Так, и что еще будет к ней? И к ней будут семена Смотрите, могу прям где угодно Нет, сначала мы ее вознесем Ой, а как долго-то А как долго-то Ебать Хотел я тропу паломников, да Посетить, конечно, посетим Три раза в день Ой, паучок Бля, у меня пацаны голодные. Пауков надо ловить срочно. Вон еще одного вижу. Ловим. Ну это мы так ладно, приберемся, чтобы никто не заболел. Я, который просто бегает ищет пауков. Ну сейчас я вам приготовлю поесть. Бедные ребята. Так, это нельзя готовить. Ну, ладно, вам столько надо. Так много. Пегаси Прям жадные какие то Да, реально надо это самое увеличивать Мою паству не количеством людей Они просто чем больше людей, тем больше они голодны И то есть а, У меня маленькая ферма Которую я не развиваю Но у меня сейчас много денег Поэтому мы сможем сейчас подразвиться немножко Да, как бы в целом Надо построить сразу еще один дом Потому что мы, судя по всему, сейчас откроем следующий поход Так, вы построили еще одну постройку Отлично хорошо и к ней мы сразу же отлично я могу сюда поставить стол. А не сюда ли ли надо ставить поля блять это надо проверить это нужно день дождаться сейчас мы дождемся день так дать работу не нет, нет, нет, не тебе где, где мышь где мышь мы же должна сразу за этим заниматься Прошу, выслушайте меня. Я поговорю от лица голодающего, которым некуда больше податься. Позвольте им служить вам. Конечно. Два человека. Так, раз. Два. Так, мышь. Иди-ка тебе работу дам. Как-то нет доступных действий. А что тебе надо? А давайте попробуем, ладно, давайте проэкспериментируем. А, пища. Допустим, вот сюда ставлю ставлю, допустим так а может ему семена надо вот эту штуку с семенами ну, блять, давай сюда в угол поставлю, фиг с тобой я пока не, ох, как она долго строится, пацаны, ну-ка подсобите мне. вот, вот это я понимаю сразу работа пошла, да я пока приберусь вот это я понимаю работа пошла сразу не, хорошо, что обычные рабочие, которые там собирают дерево, камень, они работают Отлично, так, положить на счет Ой, да я могу хоть все сунуть сюда Так, допустим Ну и что? Ты будешь там копать или еще что-нибудь? Ладно, они там танцуют что-то Сейчас, сейчас, сейчас, я обучу, подожди Блин, я что-то пока не понимаю восходы ну допустим ладно, давайте пока я вот так вот сделаю тык с ним они сейчас все будут строить да хорошо а собирать он восходы будет вот это мне тоже очень важно блин что тебе же стоит? еще кровать я хочу присоединиться что чтит культ ягненка джулки выбор облика так ну так как ты тоже будешь рабочей силой у олень олени не было еще Последователь получает уровень на 15 медленнее. Последователь выздоравливает на 15 быстрее. Хорошо. Первый есть. Сейчас на кровати еще будем строить будет, походу. А не голодающие. Вот в чем прикол. Я понял. Я понял. Растущая община. Дали достижение. Так, что ты там? Врожденная покорство. Получает 10 мир после того, как этот Последователь проходит обучение. Ага, хорошо Но ну, свинки у нас тоже еще не было Поэтому мы и оставляем как есть Это рабочая сила Они голодающие, им нужна еда Двое голодающих, которые остались без жиля Отлично Ужасная гнилая смесь Последний день умирает 75% Нихрена себе Вера минус 20, Вера минус 5 Ну ладно, давайте покормим Веру не жалко Честно Веру жалеть не буду Веру всегда можно получить еще Так, хорошо, вот он занимается Отлично, он занимается всем этим делом То есть он берет и сажает Хорошо Значит он и будет здесь скорее всего собирать а -а. Но ну, вы хотя бы поели, что вы ой ой, -ой этот я кстати зря полил. Мне кстати интересно Давайте ладно, ему на этой территории поможем Чисто фактически мне интересно, что он будет делать Сейчас он Ой, этот заболел Да, держи благословение Ага, заболел бедный от еды моей Отправить лечиться Так, задание забрать Так, благодарю, моя вера вас не угаснет Мышь, подожди А, то есть он будет работать только в тех полях Которые там есть Хорошо, я понял Значит, там нужно развивать поля Отлично, еще один кусочек. А сколько у меня денег? Нужно две кровати построить. Хотя бы пока две кровати. Так, раз. Два. Так, пацаны построят, это я понял. Но он лечится, хорошо. Лечись, отдыхай. То есть, если мы нечем заняться, он ни хера делать не будет, я понял. То есть, в целом, вообще ничего не будет делать, я понял. Так, ну домик я, наверное, потом построю. Мне надо денег заработать еще. Ну все, как-то так. А, мы трапу тропу паломников. Сколько у меня времени? А, блин, я уже почти час. Ну давайте, ладно, быстренько сбегаем. К тропе паломников. Я-то забыл вам сказать, что -то я забегался. Как-то прям аж забегался. Ой, ой. Ой, спасибо. Тут и дерево можно нарубить. Ой, как хорошо, и дерево можно нарубить, и камень. Это хорошо, хорошо. И семена. Блин, только ферм придется несколько ставить, потому что иначе не судьба выжить. Сначала надо денег нафармить, ладно, тут как бы посмотрим. Надеюсь, кусты потом вернутся к жизни. Так, а это что такое? Купить облик? Открытые облики? А, а я-то -а, а не могу себе облик поставить. Да нафиг, покупать облик не хочу. Чего, где это я? Смотрите, мы как кто посмел войти в священный обитель света. Прошу прощения, свет маяка тускнеет, сколько бы мы ни молились, и корабли разбиваются о скалы. Нет кораблей, нет паломников на священном пути. Наша предварительница могла бы маяк, но мы не видели ее с той самой ночи, когда она вышла погулять по пристани. Мы умоляли ее остаться, запомнили. А, напомнили ей о зубах во тьме, но она нас не послушала. Теперь нам остается лишь молиться, пока огонь на маяке снова не разгорится. Слава всемогущему свету! Я могу разжечь огонь? 15? Ну ладно. А, пацаны, намек поняли? Давайте с ним теперь поговорим. Мама. Ты гляди, кого приливом принесло. Чего стоишь? Думаешь, я за тебя буду рыбловить? Совсем твои почитатели тебя разбаловали. Так, попробуем. Вот так, допустим. Так. Ага, я понял. Ну, в принципе, как во многих играх. Просто нажимай, и рыбка поймается. Хм, видимо, кое-что все же ты умеешь. Слушай, можем друг другу помочь? Мне на крючок иногда попадаются очень ценные вещи. Рыбе, то есть рыбаку, они ни к чему. Тебе может пригодиться, гляди. В этих водах обитают твари, которые очень трудно поймать. Я хочу за ними уже много лет. Сможешь их поймать? Получишь мои сокровища. Принеси мне краба, омара, осьминога и кальмара. А пока вот возьми. Просто как залог дружбы между двумя, не рыбами. Карточка. Откройте карту Тару. Так-так-так-так, вы можете найти рыбу у убитого врага. Отлично, проклятие Нептуна. Вообще, кстати, полезная штука, на самом деле, это же еда. Еда нужна для всего в целом. Блин, мне бы дерево, на самом деле, нарубить. А давайте на паузу идем. Пауза, где тут пауза? Быстренько, оп. Прикиньте, оказывается, пока всем этим... Сейчас мы зажжем огонь. Посмотрим, что здесь будет. Светоч. Ох, наши молитвы были услышаны. Возблагодарим же, Великий Свет, который послал нам Ягненка. Паломники, вновь появятся в наших берегах. Благодарность за вознаграждение ответа. Мы присягаем тебе на верность. Отныне мы, твои ничтожные рабы. О, Ягненок. У этого алтаря мы будем молиться тебе, Великому Свету. Приходи и узри, сколь сильно наша преданность. Опа, пятнашка. Вам присягнули на верность. Но вообще пятнашка уже хорошо Смотрите, у меня, видите, там пацаны заболели Игненок подари нам свой свет И прости наши грехи а У меня там пацаны, оказывается, загниваются Во... Во всем Быстро, быстро, быстро, быстро, все очень плохо Беги, ягненок, нам нужен уборщик Блядь, как все плохо Как же еще пацаны-то не позаболевали-то все Там еще кто-то со мной поговорить хочет Это вообще какой то Тут Жесть творится так, ну пацанам, кстати, там не получается молиться, потому что это самое. А, -а, -а что хотел сказать? Да отойди ты так, ты оттуда. Фу, я везде убрался, что-то одно не убрал. Да иду, иду, иду, давай поговорим. Прошу прощения, у меня есть только одно сокровенное желание. Хочу попробовать мясо себе подобного. Приготовить блюдо жареное мясо последователя, которое съест к дому белый. О, подожди а как-то ты ух ты блять ух ты блять нет отказаться извини братан но не судьба я пока не готов правда пожертвовать последовательно правда не готов у меня и так, в принципе, тут голод, страх, болезни начались тут всякие. Ну ладно, там хотя бы один лечится, и то хорошо. Молельня. Поехали в здание, где не заняты молением. Последователи могут помолиться на протяжении дня и выразить свою преданность. Не, молельня нам не нужна, я понял. Призыв демона тоже нам пока не очень надо. Тогда святилище. А, стой, подожди, какое святилище? А, да, святилище, чтобы что открыть? А, туалет здесь не скоро. А, вот туалет. Туалет надо открыть, правда, там как бы будет лучше, если от туалетика открою, куда пацаны будут ходить аккуратненько. Нужно еще одно откровение. Блин, нужно еще одно откровение. Блин, они вот эти вот цветы не поливают. Это вот очень обидно. Блять, цветок сожрал! Тварь! Вот же что... О, о, еда. Еда. Где-то тут еще одна бегает. Прям мне же не показалось. Блять, как вас тут много? Здесь они могут моих пацанов заразить? Он еще один убегает куда-то. Отлично. Блять, а вот она спряталась в уголком. Ну что, думаю, на этом серия наша закончится. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.